окей okay. uh, друзья всем привет uh, вот у нас сегодня первое наше такое занятие мы его долго ждали и вот как раз сегодня 5 08. 2021 года у нас uh, стартует первое занятие в котором мы немножечко будем входить вот в состояние рабочее и советовать рекомендовать рассказывать по поводу того uh, как работать нужно с нашим продуктом uh, компании артар почему именно этот продукт будет в ну, в ближайшие 10 лет трендовым, вот, и какие деньги можно заработать и за какой промежуток времени здесь. Если честно, я последние двое суток разрисовывал, вот, карту, как можно заработать сколько денег потому что пока еще таких просчетов к сожалению пока не нет а вот этому пришлось это делать в таком вот ручном режиме вот я, ребятам скидывал показывал это это было сложно потому что очень много кружочков линий структур но зато смог разрисовать несколько месяцев то есть 9 вот что нужно делать в течение 9 месяцев чтобы выйти на доход от 5000 долларов в месяц это абсолютно реально абсолютно реальная возможность и каждый может это сделать но при этом надо будет постараться так давайте немножечко тогда поговорим по поводу самого продукта ну, презентацию читать сегодня не будем по большей части поговорим о таком понятии как принятие любой продукт который появляется как самый новый, любая услуга, которую еще никогда не использовали. Если эти продукты на самом деле людям нужны, то через определенный промежуток времени, в, в принципе, этот промежуток времени насчитывает ориентировочно 10 лет. То есть в течение 10 лет... Многие продукты становятся в обиходе практически у каждого человека на земном шаре, если эти продукты являются там уникальными. Ну, как пример, это тот же интернет. Интернет принимали в течение 10 лет. Сначала его использовали очень аккуратно. И с каждым годом, когда начали появляться... Инструменты, как использовать интернет, как можно на нем зарабатывать, как можно его использовать в, в обиходе общем. Потом появилась возможность использовать интернет на мобильных телефонах. И в течение 10 лет произошло принятие. Сейчас без интернета мы не можем, можно так сказать, существовать. Даже вот этот вебинар мы ведем как раз через интернет. Поэтому в течение 10 лет его применя, при, принимали. То же самое было и с таким понятием, как криптовалюта. В течение первых нескольких лет, ну, криптовалюта вообще появилась, первая это биткоин, она появилась в 2009 году, сразу же после мирового кризиса. Ее, кто, из, кто ее разработал, никто не знает, есть только определенные, как бы изобрели для того, чтобы можно было отойти от привычного понимания такого, как деньги, вот, и сделать что-то независимое и децентрализованное. Поэтому появился интернет, появил, появилась криптовалюта, и в течение 10 лет с ней боролись. А вот в, в конце 2020 года, как раз, когда... Когда пошел 2011 год, многие банки, страховые компании, а также очень много инвестиционных фондов начали принимать криптовалюту вплоть до, вплоть до того, что даже сейчас Visa, MasterCard выпускают свои карты для того, чтобы его использовать. И огромное количество банков и даже уже но страны начали официально признавать криптовалюту как инструмент для того, чтобы как, бы, ну, как, как официальная валюта. Китай, кстати, уже запустил свою собственную криптовалюту, сейчас можно информацию почитать по поводу этого что у них есть собственный ä, токен, ä, собственная криптовалюта, которую уже можно рассчитываться, получать ä, зарплату, и сейчас идет, там, у, них, у них второй этап ее как бы, проработки. То есть 10 лет ä, 10 лет необходимо для того, чтобы какое-то ноу-хау начало себя очень. Ä, четко э, чувствовать. Я думаю, что вы помните, когда появились первые QR-коды. Э, для, для людей, которые в первый раз видели, не понимали, что это такое, э, было сложно, когда приходилось скачивать определенные программы для того, чтобы QR-коды считывались. Э, однако в данный момент э, все понимают, что такое QR-код, что в одной маленькой, можно так сказать, картинке может содержаться огромное количество информации и очень легко к ней получить доступ. Поэтому QR-код тоже появился порядка, если я не ошибаюсь, 10 лет назад, и они начали трансформироваться. И сейчас и на продуктах питания, на их упаковках пишут, и на компьютерах, и на в чем угодно. Есть QR-коды, где можно считать всю информацию. Поэтому сейчас это общепринятый продукт, которым люди пользуются для того, чтобы заниматься рекламой и продвижением своего бизнеса. То же самое и с Air-визитками. Недавно большая сеть магазинов АТБ запустила определенную игру. Я в следующий раз покажу эту вот игру. Это определенные карточки. Скачивается приложение, такие как игральные карты, там роботы определенные, как бы и ты наводишь мобильным телефоном на вот эту вот карту игральную с определенным, там появляется трансформер, робот определенный, твой противник делает то же самое, и вы деретесь, то есть кто победит. То есть это все в дополненной реальности, то есть на карте появляется вот объемный 3D персонаж, который своим противником. Вот такие штуки в данный момент изобрели. это интересно, это прикольно и это делают уже большие сети. А, Аэр-направление начало развиваться, когда появились очки с дополненной реальностью. То есть и очки с определенным 3D-изображением, с виртуальной реальностью начали появляться, люди начали представлять себе, как было бы классно, если бы что-нибудь было в дополненной реальности, то есть там на холодильнике телевизор, да, вот очки отделы, можно это смотреть. Сейчас это уже присутствуют в нашей жизни просто не каждый может себе купить очки за тысячу долларов вот и не каждый может очень мало в данный момент так как это направление начало развиваться всего лишь два года назад Вот в два года назад это направление начало развиваться понемножку потому что это дорогостоящие дорогостоящие разработки и пока очень мало куда очень мало финансируемые, очень мало финансируемые, потому что не во всех телефонах в камеру встроена функция распознавания там тех же QR-кодов или чего-либо еще, чтобы вот... ...начал это направление, можно так сказать, захватывать на рынке, так как... Есть еще лет 8, поэтому я думаю, что каждый человек, кто сейчас именно в данный момент, в самом начале запускается в этом направлении, в течение ближайших 8-10 лет будет иметь качественный, мощный доход. Если вы в это не верите, это ваша проблема. Я для себя принял решение, потому что в сетевом маркетинге я уже... 18 лет с 2003 года получается да вот огромный промежуток времени в сетевом маркетинге я видел много разных компаний. надежные компании где есть продукт который людям необходим а возможность использовать дополненную реальность можно абсолютно где угодно приведу пример вот, немножко поговорим, ну, не то что о продукте, а о возможностях. Вот, например, есть такое понятие, когда продукты, которые можно использовать для людей, которые занимаются спортом, да. Вот, вот здесь есть QR-код, правильно? Только что это за QR-код? Это QR-код, где ты можешь читать информацию об этом продукте, то есть определенная такая справка, где можно получить информацию, заказать, то есть перейти на сайт. А мне бы хотелось, чтобы мне, э, человек, рассказал, например, в видеоформате или в каком-то еще, как пользоваться вот этим продуктом правильно, объяснив как бы разные, там с разной как бы, определенной возможности. То есть в дополненной реальности мне было бы это интересно. И дополненную реальность можно использовать абсолютно везде, вплоть до тех же тренажерных залах. Есть тренажер, многие люди приходят и не знают, как, правильно им пользоваться. Супер, когда идет определенный QR-код, ты считываешь, получаешь а, ответы на свои вопросы. То есть, если это мини-сайт в дополненной реальности, то есть виртуальный 3D-эффект, ты переключаешь, находишь а, видео ответ, как тебе это тот, который тебе интересен, и получаешь информацию. Еще один вариант использования. А, Дополненная реальность в виде QR-кодов это в том, что э, многие люди э, вплоть до э, классов э, в школе, да, то есть есть определенный класс, который, э, ну, например, то, и, то есть, э, в школе, да, в школе классы по истории, можно свободно создавать э, определенные квесты по всему городу, расклеивать, QR-коды с определенной информацией и командами собирать их, получать информацию по поводу истори истории того или иного места, получать знания делать это все, в можно так сказать, в, в живую. Сейчас очень много игр появлялось, таких как Pokemon Go, где, можно, где люди используют дополнительно. Интересно, потому что это идет... Эм, то есть это все находится в процессе вашей жизнедеятельности. То, что э, не в компьютере, а именно вот в вашей квартире она находится. Она находится на улице, где-то, где вам привычнее, где вам более наглядней понятней То есть вы погружаетесь в эту атмосферу, как бы используете именно э, дополненную реальность. Есть замечательный э, аниме-сериал, э, аниме вот, не знаю, кто любит, кто не любит, он называется «Ускоренный мир». Вот именно в этом аниме-сериале я первый раз увидел, как можно использовать дополненную реальность в жизни, потому что этот именно аниме-сериал именно построен на дополненной реальности. Это очень круто смотрится, я понимаю, что очень скоро... У каждого из нас будет э, определенные интерфейсы, которые будут идти возле вашего лица, где вы можете на виртуальной, криптово... на виртуальной, да, виртуальной клавиатуре э, переписываться с людьми м, через дополненную реальность, видеть, общаться и так далее. Поэтому это то, что нас ждет в ближайшие дни. Артар, который постепенно это вводит в массы. А значит... Именно те люди, кто сейчас нет, это сложно. Сложно по той причине, что не каждый человек это использует. Многие люди еще не сильно... Э, э, Никто еще не устраивал квестов. Это идея, это то, что я рассказал, как можно сделать. И когда будет протестирован этот механизм и отточен до совершенства, это появится новый продукт, который можно запускать по всем городам. И на этом будут люди зарабатывать десятки тысяч, сотни тысяч долларов. Потому что это круто, это уникально, это с дополненной реальностью. Когда это будет введено во все кафе, которые захотят это запустить, представьте себе, эм, сканируйте именно QR-код, появляется меню в дополненной реальности продукт вы видите как его изготавливают как он готовится вам это интересно вам прикольно это же не просто меню обычное вы можете заказать его не подзывая э, непосредственно официанта. он придет уже с готовым продуктом вы можете рассчитаться сразу же через ваш мобильный телефон не подзывая официанта и так на получает информацию о том что столик такой-то такой-то такой-то такой-то продукт и вы во первых понимаете как это изготавливается и вы можете предъявить какие-либо претензии если что-то было не так это очень удобно плюс написать отзыв оставить какую нибудь ваша вашу рекомендацию ну вариантов использования очень много такого сейчас нет пока это уже в процессе QR-направления, AIR-направления с через QR-коды просто немыслимо много. Вы сами можете это все изготавливать, продумывать. И сейчас вот основная задача Артар и нас это новое направление откатать, доработать, дорекомендовать на практике это все оттестировать и запустить. И, может быть, нам нужно будет два... Вот. Однако есть к чему стремиться. И самое главное, что у нас нет конкурентов, а это очень о многом говорит. Теперь по поводу возможностей заработка. Маркетинговый план сегодня рассказывать я не буду. Я просто очень хочу донести до каждого, кто сейчас просматривает это видео, что это направление... Аэр э, визитками с Аэр, э, возможно, часто, постоянно, и вы будете видеть очень много новых продуктов, которые будут просто э, на любую использовать и э, это направление где угодно. И э, помимо того, что можно будет, э, это... вы, те, кто стартует сейчас, те, кто принимает решение серьезное и двигает, вы будете зарабатывать много денег. Потому что э никто, ну, может сказать, потому что мы первые. И нет конкурентов. И нет э -э, варианта, чтобы кто-то предложил что-то более, ну, как бы, круче. Потому что это все дорабатывается постоянно, и получается, продукты все улучшаются и улучшаются. И будет, будут еще круче и еще лучше. Сегодня мы поговорим по поводу определенной стратегии, которую каждый может использовать и к чему она может привести в идеальном сложении, если все будет происходить именно так, как я проговорю. Все, друзья, очень просто. Любой человек, ну, возможностей зайти в компанию есть несколько. Один из вариантов, это когда ну, как бы вы хотите и разобраться в том, как можно зарегистрироваться, получить доступ к конструктору и самостоятельно изготавливать аэровизитки в неограниченном количестве для ваших клиентов, которых вы нашли в интернете или вживую. То есть, предположим, я, я, я дизайнер, да, и я плачу 99 евро, ну, то, есть, то есть 100 евро я оплатил один раз за год, я могу э, изучить AR-конструктор, э, находить клиентов, например, тех, которые ко мне обращаются, потому что я дизайнер, ко мне люди обращаются, я делаю им там картинки какие-либо, делаю обработки в фотошопе, сайты делаю, там что-либо еще. И тут я предлагаю новый продукт, что они могут использовать еще и вот AR-направление, вне зависимости, в интернете они работают или на земле, потому что возможностей очень много, использовать этот QR-код. В интернете тоже есть много разных возможностей, об этом мы отдельно поговорим. Я предлагаю новый продукт. Они говорят, знаешь, Юр, мне, например, нам, нам не интересно покупать за 99 евро конструктор, мы, его, мы же сами себе делать это не будем, можешь нам просто визитку сделать? Я говорю, они спрашивают, сколько это будет? непосредственно за 99 евро себе возможность создавать неограниченное количество визиток через для своих клиентов, то ориентировочные доходы могут быть от 5 долларов за создание визитки до 250 и более за создание одной визитки. Все зависит от сложности и потому, за какую цену вы захотите продать ее. Почему? Потому что по факту вы можете сделать это даже бесплатно. И по факту вы можете сделать какую-то сверхъестественную визитку, которая будет стоить 1000 долларов. Кстати, цены в интернете и по всему миру как раз идут от 700 долларов за AR-визитку, которую делают в больших крупных веб-студиях. Это есть, это делают, но очень дорого. И ни у кого нет конструктора. Люди делают это вручную, это, это сложно. А здесь есть возможность сделать это для людей. То есть по факту дизайнер или тот человек, который сам хочет создавать визитки, он может зарабатывать от 5 и до 250 долларов. Откуда я взял эти цены? Эти цифры образовались из практики наших партнеров, которые сейчас как раз эти визитки и создают. Кто-то продает за 5 долларов, кто-то за 250. Средняя стоимость, по которой идут основные продажи, это 50 баксов свободно и еще 50 долларов за плачественную аэрвизитку это нормальная цена это нормальный дизайнер смотрите дизайнер может один раз зарегистрировавшись и приобретить чистой прибыли с каждой проданной визитки если вот цифры давайте будем разбирать если дизайнер будет находить одного клиента в месяц, всего лишь одного, то за один год он сможет продать 12 вот подобных АЭР-визиток и заработать 600 долларов. Это получается ориентировочно 500 долларов чистой прибыли. То есть от 600 отнимается там 100 долларов, которые он оплатил, там чуть больше, вот. и получается чистой прибыли 500 долларов. Ну, я думаю, что это неплохо. Вот, поэтому можете тоже как бы проговорить, как вы считаете. Я считаю, что это довольно-таки неплохо. А если дизайнер будет немножечко э, одного клиента в неделю, то в месяц это будет 200 долларов, то есть это маленькая, но все же... Да, да. То есть э, 200 долларов в районе э, получается там 5... Сколько там получается? 5... 405,5 тысяч гривен чек будет получать. И получается, что чистой прибыли дизайнер может заработать 2500 долларов за год. Я думаю, что это круто. И при этом не надо никого приглашать, не надо никому ничего навязывать, делать свою работу и зарабатывать вот такую сумму денег. Вот Это вариант, который можно запускать. Вариант номер два – о котором как раз речь сегодня будет идти, это вариант, вот, например, по факту я не дизайнер. Но у меня есть дизайнеры, которых я подключаю. То есть есть люди, которых я приглашаю в качестве дизайнера. То есть я на свою команду пригласил одного дизайнера. и Этот дизайнер, мы с ним договорились, что он сейчас покупает себе за 99 долларов доступ к конструктору. И он может продвигать это своим клиентам, как мы сейчас с вами и проговорили. Он сам будет выбирать, какой вариант ему интересен. И я ему сказал, Горислав, давай так, ты э, будешь работать для моей команды, и мы всей толпой, которые, людей, кого я буду подключать, э, будем обращаться к тебе. Но ты можешь продавать по вот от 5 там, до 250 долларов, в зависимости от этого мы будем делать продажи. Но 50% ты отдаешь мне. Я даю считать от 50 долларов, предположим, 25 долларов он забирает себе, 25 отдает мне. Ну, я думаю, что это честно. Вот. Ну, как можно, как кто будет договариваться, это дело уже другое. Но по факту будем, будем считать вот такую вот картинку. Вот. И теперь смотрите. Если я пришел сюда строить бизнес, то я прекрасно понимаю, что мне нужно а. научиться продавать самостоятельно, находить клиентов для того, чтобы они купили QR-код, и б. это как минимум приглашать всего лишь одного партнера в большому количеству людей, но из пяти человек, предположим, один человек мне скажет, что ему эта тема интересна. Поэтому получается трактов одного в неделю, и из этих пятерых людей найти одного человека, который будет делать то же самое, обучающие материалы, обучающие школы. Человек обучается продавать как бы пять человека, который будет этот бизнес строить. То есть получается, что э, в месяц моя задача сделать, как и я. И у этого моего партнера такая же цель. Научиться продавать 5 контрактов и находить из также. Таким образом, вырастает огромная структура. И при этом, заметьте, я приглашаю в бизнес веков в год можно больше но если я буду настраивать себя вот хотя бы на это покажу какой мои партнеры должны научиться делать точно так же то есть просто поставить перед собой не какие-то глоб и приглашать одного хотя бы человека в месяц. Это не значит, что нужно всего лишь одному рассказать. Это значит, что нужно, чтобы у тебя появился один активный человек в месяц. Это может быть 10 человек. Вы. Интересно. Может быть, это будет 5 человек. Могу сказать только одну очень важную вещь. Чем чаще? Вашим куратором, руководителям, спонсорам, каждый по-разному их задает, их называет, чем больше вы посещаете занятий, это очень важно, тем кого вы хотите пригласить или тому, кому вы хотите продать эту возможность. И если в самом начале нужно, например, если опыта у вас нет, чем. Качественнее. Чем больше вы становитесь профессионалом, чем профессиональнее вы передаете информацию, тем меньше появился один активный человек. Потом это будет 15, 10, 5, а потом чуть ли не каждый первый. Это сложно, нужно быть профи, но к этому мы и идем. И заметьте, эта тема не хайп, это не пирамида какая-либо. Здесь нет инвестиционной составляющей. То есть, проинвестировал и э, получится или нет. Это реальный продукт. И таких продуктов э, на рынке, во-первых, нет, а во-вторых, людям нужен. И именно таких компаний они стоят очень долго, и э, задача просто быть... И вот это вот очень важно. Поэтому здесь мы не гонимся... Можно так сказать, не выжигаем рынок. Наша задача на долгосрочный период, на постоянный период себе структуру и возможности. Теперь будет это все выглядеть. Так, включаю экран. Так. Так. Надеюсь, виден, виден экран. Экран видно, друзья? Кто-нибудь? Появитесь, скажите. Сережа, Женя. Отлично, друзья. Давайте будем Мы будем разбираться с вами, что я, да, лично, каждый месяц, личным партнером. Из пяти продаж. Пять продаж – это одна в неделю, и в одну неделю будет две продажи. Эта тема интересна. Это, как вам сказать, по большей части это утопия, потому что у кого-то все равно будет наверстываться это все. Мы показываем пока возможность. И задача руководства компании я сейчас покажу. Давайте будем смотреть. Здесь показывается вариант, что э, как бы первый месяц э, продается людям, которых мы приглашаем. Э, как я сказал, 5, 5 контрактов я продаю. Что, из чего состоит вот эти вот AR-визитки? Я прихожу к человеку и говорю, что э, регистрируйся для твоего бизнеса или для твоего направления, AR-визитка будет хороша. Она будет, будет тебе давать вот такие-то возможности. Он говорит, да, что мне нужно за это заплатить? Я говорю, первое, тебе нужно 50 долларов, вот к этому дизайнеру ты обращаешься, он тебе делает визитку. Понял? Он говорит, понял. Второе. Тебе нужно купить хранение этой визитки, то есть определенный, определенное место, которое ты оплачиваешь в компании, регистрируйся вот сюда, и это будет стоить 24, короче, 25 баксов за год. То есть ты себе покупаешь создание, единоразовое создание сайта, тебе не надо его потом как тебе сказать, тебе не надо его потом создавать. То есть как сайт, ты раз создал, за сайт и заплатил 50 долларов. И ты платишь как будто за э, сервер, как будто за как бы, хостинг. Платишь 25 долларов в год. Это очень маленькая сумма за хранение э, и за обслуживание твоего э, QR-кода. Преимущество у него масса еще. Ну, как бы по факту это 25 долларов. То есть в общей сложности 75 долларов платит мой клиент для того, чтобы год у него а, все было а вот в, в позитиве. И один такой QR-код, что я буду получать. Вот тут показано, что или а... продажи. Так, бал, бал это не я делал, это все Женя, <laughs> это все руководитель. <laughs> вот, В этом калькуляторе, как я понимаю, с первой линии, тут и определенно есть моя первая линия, так, э, 5 долларов, то есть 5 долларов, вот за 25 долларов человек, человеку, человек оплачивает 25 долларов, и 25 долларов я получаю от моего дизайнера. То есть дизайнер со мной делится. То есть я продал 50 долларов, 25 долларов капнуло мне, и 5 долларов прилетело мне еще по 5 долларов. Тут прописали 42,5 доллара идет... Простите, и еще в первый же месяц, что я делаю? В первый месяц я продаю еще эту, господи, э, моему дизайнеру, я продаю за 99 евро, продаю еще и доступ к конструктору. То есть получаю еще 14. В общей сложности, если все вот это вот поскладывать, у меня получается где-то ориентировочно 42,5 доллара по маркетингу. И еще 125 долларов, вот здесь можно посмотреть, я получаю за первый месяц, делая вот эти вот действия, я могу заработать ориентировочно 200 баксов. Ну, я думаю, довольно-таки неплохо. Если делать вот эти вот действия, ориентировочно в евро там будет немножко другая сумма, это 167,5 евро, а в долларах это будет ориентировочно 200 долларов. Вот я приблизительно так и считал, что где-то вот около вот этой суммы будет. Эта сумма довольно-таки неплохая в первом месяце. Что во втором месяце происходит? Во втором месяце э, я делаю точно такие же продажи. То есть я продаю 5 контрактов, э, однако мой э, 5 контрактов я не продаю никаких там для дизайнеров э, доступа к... конструктору, я продаю только 5 контрактов. С этих пяти контрактов мой дизайнер делит дает мне половину от своих заработанных денег. Мои партнеры, вот видите, 125 долларов, мои партнеры, мои партнеры с моим дизайнером и делает 5 продаж лично, продает 5 продаж. Из них я помогаю ему найти одного лидера. Точно так же с моих пяти продаж я как бы формирую тоже одного бизнес-партнера. То есть у меня на втором на второй месяц уже один партнер за, запустился и делает продажи, и делает их точно так же пять. Я пять сделал, и мне с каждого проданного, с, каждой проданной QR -кода, с каждого проданного QR-кода от моего партнера капает там по 4 доллара. Вот ориентировочно. Получается, что при таких вот разрабатываю уже порядка 223 долларов. 223 доллара было 200, теперь на 2. 20... Я делаю. Моя задача найти одного партнера, показать, как делать это мо моим людям, и как бы идет разрастание этого всего. На третий месяц. Смотрите, что происходит. На третий месяц я делаю 5 продаж, мой партнер, которого я первым пригласил, делает 5 продаж, он обучает своего партнера, которого он пригласил, это моя уже, там, можно сказать, вторая линия, то есть первая, вторая, даже уже третья линия открывается. Я нахожу еще одного, у меня уже три партнера в структуре и обучаю их делать точно так же. На третий месяц мой доход уже 279 долларов. На четвертый месяц я делаю точно так же, мои партнеры делают точно так же, уже 377 долларов. На пятый месяц 570 долларов, на, на седьмой получается 1350, на восьмой 2570 при таких же действиях и на девятый месяц уже почти 5000 барсов. За год при таких условиях эта сумма будет больше 10 тысяч долларов. Это абсолютно реально. Я еще дальше не считал, поэтому не могу ничего сказать, сколько. Однако при вот этом приросте, который я смотрел, вот можете здесь посмотреть, в половину увеличивается. За э, следующие три э, месяца сумма будет свыше э, 10. Но а по факту, я думаю, что даже если эта сумма будет э, 10 тысяч, это будет э, довольно-таки круто. Поэтому, друзья, вот эту схему мы еще доработаем, то есть разрисуем, чтобы было более наглядно. Вполне возможно, я буду это на следующей неделе рисовать возле. Интересно просмотреть. Суть в том, что делая одни и те же действия, каждый из вас может при самых простых действиях выйти на доход за год, может быть, за два может быть за 3, на сумму в 5 долларов в месяц. А это, друзья, 60 тысяч долларов в год. Это квартира, это дом может быть, это может быть классный автомобиль, или это могут быть инвестиции, которые вы можете делать. И в отличие от большинства проектов, которые сейчас присутствуют, это будет на постоянной основе. То есть это будет навсегда навсегда пока, пока пока обновляется, улучшается это направление, связанное с R, не только QR-кодами, я уверен, что продуктов будет намного больше, и они все будут в дополненной реальности. Поэтому тут я показал, как при одинаковых действиях, при самом-самом простом, используя нашу систему рекрутинга, можно в течение 9 месяцев выйти на сумму почти в 5000 долларов. Я думаю, что вам эта тема понравилась. Вот Уверен, что вы захотите это все использовать, и вы хотите это использовать, поэтому принимайте решение прямо сейчас. Если вы еще не зарегистрировались или еще не проплатили себе ваш QR-код, делайте это сейчас. Это очень маленькая сумма денег для того, чтобы в течение года выйти на хорошие, крупные, постоянные финансы. Почему? Потому что на следующий год те люди, которые использовали которых вы привлекли, будут делать новую проплату. Они будут платить заново, они будут платить следующую, следующую партию, следующую, следующую сумму оплату на следующий год. И вы будете заново с тех же самых людей получать новые комиссионное вознаграждение. А это очень-очень круто. Поэтому жду вас на следующей неделе, будем давать больше информации по поводу, что нужно делать прямо сейчас, чтобы уже стартовать, помимо того, что вы должны зарегистрироваться и в отдел сделать оплату. Будем давать фишки, подсказки, и вы можете задавать вопросы. Друзья, а на сегодня все. До новых встреч!